Всем привет! Сегодня мы решили посетить ночь знакомств на катке. И сейчас мы узнаем у людей, для чего они сюда пришли. Пойдемте или покатили, я даже не знаю. Да погнали! Как тебя зовут? Я Семенчик, это мой райончик. Семен, зачем ты а, пришел сегодня на ночь знакомств сюда, на каток? Познакомиться. С кем? Тут же не обязательно ознакомиться с девушкой надо, правильно? Да. Ну вот. да. А ты нашел уже кого-то, познакомился? Тебя, тебя как зовут? Максим. Максим, будем знакомы. При, очень приятно. Слушай, тяжело ли, тяжело ли кататься? Вообще как в легкую. соединяйтесь Давай, давай. Ты просто Ну что, цыпочки клюют на вас? Не знаю, как ее зовут, потом познакомьтесь. Вот здесь пять. Вот здесь пять. И вот опять. Чего делать? Так Цены на каток для мужчин дороже, нежели для девушек, и мы решили выяснить у обычных людей, почему цены на билеты для мужчин 400 рублей, для девушек 350. Вот, что вы думаете по этому поводу? Не кажется ли вам, что мужчин как-то недолюбливают? Не, совершенно не кажется. Это плата за знакомство. Да, это плата за знакомство. Это плата за знакомство за возможность познакомиться билеты для девушек стоят 350 рублей, а для мужчин – 400 Он мне кажется, что мужчин как-то недолюбливают. Нет, правильно. больше работать. мужчины должны больше работать. М должны больше работать? Да, больше работать. А, а девушки... -э -э мужчины должны работать больше за девушек, да? Вот смотрите, билеты, билеты для девушек стоят 350 рублей, да. а для парней 400 а, объясните, почему так? Вот ваше мнение. Нет, Парни нет, хуже нет, девушек? Нет, нет, ни в коем нет. случае. Ну а почему вот так? Что за несправедливость? Вы разговаривали с администрацией. Один вопрос, можно у вас спросить? Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. мне сердце. Многие парни думают, что на ночь знакомств происходит именно так. Но на самом деле происходит именно вот так. А и не знал, куда что происходит сейчас? <смех> Я не знаю. Спросите у них, они что участвуют. Нет, ну так вы смотрите ну, же на это. Так мы смотрим, как они падают. А, вы так, нас да? Да, вот, тут черный может поехать а уже что? падает. Друзья, это кризис. Он коснулся всех просто, до единого. Мы вот снимаем uh, видео о катке и параллельно нас попросили снять uh, поздравления нашему губернатору, вот, uh, у которого завтра день рождения. Не могли бы вы сказать, Волохов Александр Владимирович, с днем рождения? Александр Владимирович. Да. Волохов Александр Владимирович. Александр Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. хотел бы пожелать, чтобы вы сделали побольше для нашего города. И, конечно, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семейной жизни. Спасибо. Удачи в Спасибо. Года. Я думал, Волхову Александра Владимировича будет приятно. Спасибо. Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу ночь знакомств на катке. Мы можем с уверенностью сказать, что многие нашли сегодня себе свою вторую половинку. И, конечно же, все провели отличное время. Ну а мы с вами увидимся на следующем мероприятии, которое будет освещать наше шоу. До встречи, до свидания.